счастье, как его достичь и как удержать, зафиксировать это состояние. Многие из нас читали литературу, смотрели видео, ходили на тренинги, присутствовали на некоторых сатсангах, читали чьи ретриты, в общем, духовно старались постичь науку духовности, изучали те или иные практики, практиковали сами и поняли, что счастье есть, его лишь следует удержать, зафиксировать. Допустим, в течение дня мы могли быть несколько раз счастливы, откровенны по-настоящему. Это может быть рождение детей наших, детей чужих, чьё-то день рождения, на который мы были приглашены, в какой-то праздник. Мы посмотрели интересное кино, послушали, удивительную музыку, встретились с приятными людьми, что-то купили, заработали денег, позанимались спортом, либо хорошо выспались. В эти моменты мы чувствуем, что мы свободны, а значит счастливы. Мы спокойны настолько, что ни о чем не думаем, не переживаем, лишь улыбаемся, находясь в этом прекрасном, чудесном и легком состоянии, которое попросту называют счастьем. Но спустя какое-то время это состояние потихоньку нас отпускает, приходит вновь тревожность. Мы вспоминаем о каких-то делах, каких-то проблемах, которые мы не успели в течение дня или какого-то определенного промежутка времени решить. Мы омрачаемся, иногда приходим в уныние. И потом вспоминаем это состояние счастья, которое совсем недавно еще нас удерживало, как какой-то интересный диафильм. Мы понимаем, что это было, и теперь это прошло. Мы не находим в себе места а имаемся в желании как можно быстрее вернуться в то состояние счастья решить как можно быстрее проблемы, которые нас захлестнули. Но чем дольше мы находимся в состоянии этой проблемы, чем дольше мы ей живем, проникаемся ей, боимся ее, стыдимся ее, тем дольше не приходит к нам счастье обратно. Мы словно прогоняем его своими страхами, неуверенностью, нелюбовью к себе и нежеланием не проникаться проблемой. Она настолько нас поглощает, что мы отрываемся от реальности и живем в неком своем собственном мире, где господствует неуверенность, сожаление, боль, страх. Мы просто закрываемся настолько глубоко в этой проблеме, что не подозреваем, что проблемы на самом деле нет. Эмоционально мы превращаем обычное событие в ранг невероятно мощных и сильных противодействий, которые, как нам кажется, ломают и мешают нам жить. Мы словно верим в некого дракона, который летает над нами и полыхает огнем, поливая нас тут тут ту там приводя в чувство и мы вдруг понимаем, что жизнь на самом деле не является счастьем тотальным. Она лишь проявление иногда счастливых моментов, а потом она становится опять серой, трудной, сложной, порой невыносимой и постоянно бьющей нам по лицу. Так как же удержать это состояние счастья на постоянно одном и том же? Это минимальная программа. Или все растущем уровне? Это является программой максимум. Как попытаться в этом состоянии остаться навсегда? Где черпать силы, которые могли бы нам позволить остаться в этом состоянии навсегда? Мы не знаем, где эти силы взять, мы не знаем, какую молитву проговорить, какой ритуал выполнить, где эта волшебная палочка, где эта кнопка, где этот рычаг, где эти заклинания, которые могли бы нам позволить счастье остаться. И тут мы обращаемся к разного рода практикам или специалистам, которые, как нам кажется, проведут нас за руку по коридору, который выводит к белому яркому свету, что и есть счастье. Нам кажется, что нужно пройти с этим человеком за час, за два, за три, за неделю по какому-то пути, который выведет нас к счастью. Мы свято верим в то, что кто-то, а не мы, кто-то кроме нас, знает определенный и самый короткий путь к счастью, и благодаря этому человеку, его знаниям, его опыту, его словам, мы сможем прикоснуться к тому, к чему постоянно касаемся сами и без него, но не можем в этом состоянии остаться навсегда. Мы с умилением слушаем его практики, его советы, проникаемся тем, что он нам рассказывает, и свято верим в то, что вот именно сейчас и наконец-то я коснусь этого счастья. Вот сейчас мне скажут какую-то важную сакральную вещь, которая поможет мне укрепить это состояние, остаться в нем навсегда, раствориться. И вот спустя какое-то время мы вдруг понимаем, что есть какой-то любопытный интересный механизм, который позволит счастьем стать. Мы слушаем. Мы улыбаемся, мы счастливо растворяемся в его рассказе, удивительном порой рассказе о том, кто мы, где мы и как к счастью прийти. Потом урок заканчивается. Мы выходим на свет Божий, и вдруг нам звонят телефоны, приходят сообщения через интернет, мы подключаемся к сети, что-то читаем, с кем-то общаемся, садимся за руль и идем пешком по своим делам, окунаемся в ту жизнь, которая нас оставила за пределами этого здания или за пределами того разговора, о котором мы только что слышали. Мы много окунаемся в нашу так называемую рутину, в нашу реальную жизнь. И в какое-то время мы осознаем, что то, что было сказано совсем недавно, не работает здесь, мы пытаемся. Укрепить это состояние, пытаемся вспомнить фразы и формулы того, что нам говорили, но на работе, в цеху, с какими-то скандалами с соседями, в семье. Почему-то эта формула перестает работать. Мы вдруг ощущаем, что то, что нам говорили, не имеет такой мощной силы, на которую мы рассчитывали. И мы снова начинаем, кто грешить, кто чудить кто обижаться, кто взрываться, кто начинает гореть ярким, порой адским, пламенем, в зависти, в злобе, в ненависти, в ревности. Мы отдаем себе отчет в том, что вдруг изменились снова, что опять провалились. Но мы не верим в то, что это надолго. Мы опять уповаем на следующий тренинг или на следующую встречу с этим человеком или мастером, который вновь и вновь нам будет вкладывать в наши умы то, что мы чего-то недопоняли. Мы настолько надеемся, что нас опять отведут туда, где мы только что были, и начинаем понимать, что возле этого человека становится тепло и ясно, и в то же время мы осознаем, когда мы возвращаемся к своей собственной жизни, эти учения перестают иметь ту силу, на которую мы рассчитывали. Кто-то ходит на такие тренинги и встречи постоянно, кто-то изредка подпитывая себя, кто-то этим живет. И со временем мы понимаем, что нам такие встречи и такие монологи или диалоги жизненно необходимы. Мы выбираем себе мастера либо психолога и подсаживаемся на него как на систему. Ошибочно полагая, что это наша таблетка, которую можно постоянно положить под язык, и когда нам опло... когда нам плохо, мы тут же выздоравливаем, когда она рассасывается. Пусть поговорив со своим мастером, другом или духовным учителем, кто как называет этих людей. Нас отпускает, но, возвращаясь к нашей жизни, нас накрывает вновь, и мы опять ему звоним или приходим на эти встречи. Иными словами, произошла зависимость. Мы не порвали пуповину со своим мастером, с тем человеком, который нас чему-то учил, а по сути, если этот мастер искренний и истинный, он будет вас учить так, чтобы вы больше не обращались к нему за помощью. Он научит вас такому виду самоорганизации и самоопознания, что вы, взяв его учение за основу, больше не обратитесь за помощью никому, в том числе, к Нему. Вы научитесь тому, чему Вас учили, удерживая это состояние постоянным. Но, к сожалению, не все имеют настолько сильный дух и волю, чтобы эти учения пронести через всю свою жизнь и удерживать свое состояние в постоянном счастье, быть счастьем, излучать его каждый день, 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Как же это сделать? Как же это сделать самому, без чьей-то помощи? Или как принять настолько глубоко учение своего мастера или психолога, чтобы больше не ходить на изнурительные всевозможные тренинги, не тратить деньги и время, и тем самым не расписываться. Своя собственная слабость, которая и является слабостью, раз вы постоянно ходите к одному и тому же человеку или к нескольким, и пытаетесь у каждого из них собрать сливки, собрать свой собственный нектар и сделать свой некий личный сорт меда, которым бы вы уповались, которым вы наслаждались и приняли бы этот мед, как кровь вашей судьбы, вашей жизни. Прежде всего нужно понять, что счастье есть. Где-то есть, где-то ходит рядом, оно может жить в соседней семье, за соседним столиком оно может сидеть пить чай или кофе, оно может ехать в соседней машине, жить за стеной, оно иногда приходит к вам, оно иногда остается с вами, но как только вы окунаетесь Почину своих собственных проблем, раздутых вашим страхом или вашей неуверенностью в себе. Счастье вдруг вас покидает, словно испуганная мышь, забегая в некие щели и прячась под плинтус. Оно испугано. Оно не хочет к вам возвращаться, пока вы снова не обретете покой. И снова возвращается к вам, появляясь на свет, когда вы вспоминаете о нем, когда вы думаете о нем, когда вы хотите вернуться к нему. И оно опять вами овладевает. Счастье существует в жизни тех людей, кто верит. Верит в себя, верит в людей. Верит в свои собственные силы. Верит в мир, в добро и в положительный исход тихих или иных событий. Человек, попросту говоря, не думает о плохом. Конечно же, он о плохом подозревает. Конечно же, он плохое допускает но он верит в доброе, и делая любую работу, он всегда улыбается, и в душе он спокоен. Он настолько спокоен и настолько верит в свои собственные силы, что даже любое, любое негативное проявление со стороны мира по отношению к нему, любая неудача, любое действие или противодействие, направленное против него, как кажется некоторым. Его не волнует. Он даже не стиснул зубы, а с широкой улыбкой действует дальше. Он ни с кем не воюет. Он ни с кем не спорит. Он даже не спорит и не воюет с собой. Он живет в мире. Делает то, что должен. Получая при этом невероятное удовольствие. Он живет в нерушимом покое. Он верит в счастье, и счастье верит в Него. Это тот человек, который проникается настоящим моментом настолько глубоко, что он его настолько прекрасно ощущает и чувствует, что даже вкусовым рецептором языка он чувствует вкус, а носом запах жизни. Каждый момент для него глубокий. Каждый момент для него не быстр, не мгновенен. Он его растягивает, он его смакует, и он его не спешит глотать, как вкусную конфету, которую хочется смаковать очень долго. Он проникается в каждое свое движение, действие либо бездействие. Этот человек просто наслаждается тем, где он, с кем он, и кто он, независимо от того, сколько ему лет, в каком он социальном положении и какое у него материальное обеспечение. Для этого человека не важно ничего, кроме состояния счастья и желания жить. Он счастье несет, он счастье дарит, он сам является счастьем. Некоторые говорят, что счастье это состояние души. Я бы сказал немного иначе, что счастье это состояние ума, это характер, это ваш собственный внутренний стержень. Невероятной толщины и невероятной силы, мощи и твердости. Счастье это убеждение, счастье это кредо. Тот, кто чувствует счастье иначе, как некое приходящее состояние либо эмоция, то такое с ним в жизни и происходит, как только он перестает улыбаться и начинает вживаться в роль человека, решающего проблемы, и человека, у которого в жизни очень много сложностей, упускает эту птицу счастья. Он словно прогоняет ее, отвлекаясь от нее, говоря ей, «Ты пока посиди где-нибудь на веточке». И вернешься ко мне тогда, когда я закончу свои дела. Когда он заканчивает свои дела, он ее словно подзывает обратно, она садится ему на руку. И они живут в благодати и в гармонии какое-то время, пока его снова этого человека, его реальность не приведет чувства, не скажет бросай птицу. Иди решай свои проблемы, раб. И этот раб, прогоняя свою птицу, вновь окунается свои, так называемые, в кавычках, проблемы. В этом есть фундаментальная ошибка тех людей, которые думают, что проблемы могут сломать состояние счастья и верят в то, что состояние счастья не может быть постоянным и тотальным. Им кажется, что счастье – это приходящий образ. Они верят в то, что счастье, как волна, находит и отходит. Они не верят, что счастье может быть иметь постоянную величину и силу, как напряжение, как ток. Оно бьет всегда, оно не угасает. Этим людям очень сложно это счастье удержать и зафиксировать, потому что они о нем не думают. Очень важно тренировать свой разум как мышцу, убеждая его в том, что нужно о счастье думать каждое мгновение. И со временем это состояние приживется настолько глубоко, что никогда не уйдет. Проживание момента, смакование им, есть первая ступень к счастью. Допустим, вы работаете, неважно где, умственным либо физическим трудом. Со временем ваша работа стала для вас рутиной. Вы устаете настолько, что вы думаете лишь об одном – быстрее бы закончить это дело и вернуться, наконец, домой. А дома вы и подозреваете, вас ждет счастье. Семья, дети, возможно, рюмка водки, кружка пива, телевизор, друзья, гараж, рыбалка, болтание по телефону, просиживание в интернете, прогулки с любимой собакой, пробежка и так далее. То есть вы… Разграничили свой день на рутину и счастье. Вы сами сделали невероятную страшную ошибку, когда посчитали, что день, неделю, месяц или год нужно делить на отпуска, на болезни, на решение проблем, на работу, на отдых, на сон. На спорт, на медитации, на молитвы, на встречи с друзьями и так далее вы делите себя и делите свое время на какие-то промежутки времени, окрашивая их эмоционально в разные цвета. Сейчас одни дела, завтра другие, послезавтра третьи. И эмоционально вы перекрашиваетесь и уже подготовлены к тому, что якобы сейчас будут происходить серьезные дела, а спустя мгновение, час или два, или неделю, менее серьезные. И соответственно счастье Становится очень чутким. Оно приходит лишь тогда, когда вы отдыхаете. Вы считаете, что счастье – это отдых. Счастье – это праздность. Счастье – это веселье. Полежать, поспать, потанцевать. Принять алкоголь. Заняться любовью. предаваться некому своему собственному хобби или увлечению. Танцевать. В общем, гулять. Либо какой-то отдых, где вы находитесь на берегу моря или в красивейшем лесу. Вот для вас счастье. Но вы забываете, что счастье – это весь ваш день. 24 часа в сутки. Счастье прячется даже между вздохами. Оно в пульсе. Оно в биении сердца. Оно в моргании вашего глаза. Оно в движении ваших пальцев. Даже в шевелении волоса. Оно в звуке, оно в слое, оно в молчании, даже в страхе, даже в беспокойстве, даже в злобе. Вы счастливы. Вы просто не удерживаете его, вы просто не понимаете, что это делать необходимо постоянно. В каком бы состоянии вы ни находились, сохраните в себе состояние счастья. Оставьте его, даже когда вы злитесь или готовы на кого-то наброситься с бранью, либо с кулаками. Удержите в себе состояние счастья, вы посмотрите на, на некий феномен. Вы изменитесь. Вы вдруг передумаете делать глупость. Вы вдруг отдумаетесь и измените свое собственное решение. Находясь в состоянии счастья, вы простите. Вы или отступите, или передумаете, но вы не сделаете ту глупость, с которой были готовы. Пустив счастье внутрь себя, оно растворится внутри настолько, что любое действие будет пропитано благодатью, радостью и полным покоем, то есть свободой от той нечисти, которую мы называем негативом. Негатив толкает нас и на преступления, и на всевозможные грехи, и на всевозможные поступки, за которые нам бывает иногда стыдно, а бывает даже наоборот. Мы даже рады за то, что сделали то или иное действие, либо бездействие. Но если принять в себя счастье, найти для него место и постепенно другие места вычищать от ненужных вам эмоций и полностью наполниться счастьем, вы увидите, как вы изменитесь физически и духовно. Даже ваше лицо, ваше поведение, ваши эмоции, ваша мимика станет иной. Это и есть пробуждение. Если вернуться к вашей ошибке, что вы делите день на плохо, хорошо, как некоторые говорят, понедельник день тяжелый, тем самым подразумевая, что с понедельника начинается новая неделя. Как рутина, как дела. Вы включаете серьезные эмоции, совершенно не придаваясь какому-то смеху или веселью. Вы делаете все на полном серьезе полностью отдаваясь решаемым задачам. И покой, свобода и все остальное, что связано с счастьем, уходит на второй план. Вы словно говорите «делу время, потихий час». Если перефразировать это очень известное выражение, вы говорите «проблема, время, счастью час». То есть вы себя программируете на то, что счастливы мы будем лишь тогда, когда порешаем вопросы. То есть веселиться, отдыхать мы будем тогда, когда делаем, сделаем дела. И в этом ваша ошибка. И в этом боль. И в этом состоянии рутинности в жизни. И в этом постоянные проблемы. Что вы делите себя и вашу жизнь, ваш распорядок дня, вашу повестку дня на некие этапы. Придавая этим этапам определенную силу определенную цветовую гамму и наполнение. Вы говорите, если я сейчас решаю вопросы или проблемы, то счастье не может рядом находиться, поскольку оно приходит лишь ко мне тогда, когда я отдыхаю от этих проблем. И вы оказались в ловушке. Представьте себе, если бы вы решали эти проблемы с улыбкой, в прекрасном настроении, абсолютно забыв о серьезности. То есть я предлагаю вам решать серьезные дела с улыбкой. Решать серьезные дела несерьезно, а решать вашу рутину в состоянии счастья, покоя, благодати, свободы. Вы не принимаете свой собственный мир, в свой мозг, в свой ум, в свой разум, действия или противодействия, направленные вами или против вас как собственную проблему, как собственную реальность. Вы как будто бы отказываетесь от этой картинки, как от вашей объективной реальности. Вы можете себе сказать, что это кино, это монитор экрана, на котором происходит то, что глубоко меня не касается. Вы в этом участвуете, но вы этим не проникаетесь, вы этим не болеете. Эти проблемы вообще не ваши. Вы словно помогаете себе, второму Я, решить какие-то вопросы, которые вас не волнуют, но которые необходимы. И вы делаете это с улыбкой очень легко и свободно. Вы вдруг осознаете, что любую проблему можно решить, любую проблему можно предотвратить. Вы можете заниматься профилактическими действиями, вы можете заниматься решением уже последствий. Неважно, быть не должно никакой паники и суеты. Вы свободно берете себя в руки, улыбаетесь и в состоянии счастья делаете все то, что не успели или то, что сделать должны. Какие бы проблемы у вас не были в вашей реальности, вы должны отграничиться от этой реальности и назвать это проблемой времени. Не вашей жизни, а времени. Другими словами, вы должны сделать эту проблему не своей собственной, а проблему этой реальности, за которой вы наблюдаете. Вы проживаете свою собственную, но есть дополнительная, либо параллельная, либо та, которую вы наблюдаете, реальность где есть то, что вас когда-то беспокоило, волновало. Это не говорит о том, что теперь вы не будете об этом думать и не будете это решать и заниматься этим вообще. Я имею в виду, в виду другое. Теперь не будет паники, теперь не будет страха и суеты. Вы решите эту проблему, находящуюся в параллельной реальности, а потом возвратитесь в свой собственную. Либо прием может быть совершенно другой. Вы принимаете эту реальность как свою собственную. Но вы не отождествляете себя с проблемой. Вы приписываете эту проблему лишь месту. Либо времени, либо тому и другому вместе взятые. Эта проблема не ваша, но вашего времени. Вы не являетесь ее причиной или следствием. Есть просто факт того, что вам нужно эту проблему решить. И вы решаете ее не как проблему, а как обстоятельство, возникшее по тем или иным обстоятельствам. Чтобы не путаться, вы представьте себе, что на экране монитора или в какой-либо другой программе появляется... Что-то на экране, что нужно пододвинуть, сделать, перевести, переставить, либо решить. Вы это делаете как пользователь, как администратор, очень легко и свободно, как обычную функцию нажатием определенной клавиши. Вы делаете это автоматически, абсолютно безэмоционально. Но чтобы оказаться в состоянии счастья, вы делаете это в положительной, в прекрасной эмоции с улыбкой на лице получая удовольствие от того, что вы что-то делаете. Ни в коем случае нельзя говорить, что это проблема, ни в коем случае нельзя осознавать и принимать правила игры проблемы. Проблема всегда давит, она всегда разрушает покой. Она водит вас из состояния свободы, полностью поглощая вас настолько, что вы болеете, духовно и даже физически. Вы отключаетесь от мира и проваливаетесь на какую-то глубину решения этих дел. Когда вы ныриваете наружу, вы вдруг хаотично и задыхаясь, ловите воздух, ищите счастье и покой, пытаясь как-то расслабиться. Поэтому появляется алкоголь, легкие наркотики, усталость, желание сбежать от себя или от людей, принять какое-то лекарство, куда-то уехать, отключиться, исчезнуть из этой жизни. Потому что вы эту реальность сделаете своей собственной подсознательно понимаете и программируете себя на то что это вы были причиной или следствием этих проблем что только вы виноваты в этом либо вы считаете что проблемы вам кто-то несет свыше или конкретный человек или конкретные люди либо бог или вселенная вас чему-то учат или пытаются проучить наказать так или иначе Понимание той или другой концепции ведет лишь к одному. Вам тяжело, вам больно, и вы понимаете, что для счастья, для благодати, для праздности времени в жизни все меньше и меньше. Вы вдруг осознаете, что мир настолько суров и жесток и скучен, что изо дня в день вы лишь решаете свои собственные проблемы, болеете, страдаете, мучаетесь и подвергаете себя невыносимым мукам и эмоциям, которые тянут из вас жизненную энергию. Я бы не назвал это жизнью, это прозябание. Вы просто существуете, но вряд ли вы живете. В полном смысле этого слова, в духовном, конечно же. В физическом да, из точки А в точку Б вы двигаете предметы, издаете какие-то наборы звуков, связных или бессвязных, Как-то коммуницируете. Но вы несчастные. Вы словно робот, абсолютно бездуховный, который работает на какой-то определенной энергии лишь ради того, чтобы оставаться живым. Но жизнь ли это, если вы не чувствуете свободы, счастья, легкости в теле, и в духе, и в поведении, в словах и в мыслях? Категорически нет. Научитесь день принимать как единое целое, не перекрашивая, не меняя, не называя дни недели одни сложными, другие веселыми, не разграничивая неделю на понедельник, вторник, четверг, пятый, субботу или воскресенье. Не отделяя выходные от рабочего дня. Смешайте краски. Сделайте один приятный глазу и душе цвет. Объедините так день ко дню, собрав неделю. Неделю соберите в месяц, месяц в год, а год в общую жизнь. Назовите счастьем все то, что вы делаете или не делаете. Назовите счастье себя скажите, что я-счастье, счастье-я все через дефис, вы как синоним синоним счастья, синоним благодати, любви, покоя и свободы баланса, гармонии всего того, что у вас ассоциируется с любовью и благодатью делайте всякую работу только с любовью мойте ли вы посуду убираете ли полы, трудитесь в шумном, пыльном цеху, добываете уголь в шахте. Вы учитель, врач, спортсмен, мыслитель, художник, либо любая творческая личность. Любое действие или бездействие должно сопровождаться с любовью. Оно должно сопровождаться любовью к тому, что вы делаете, к тому, что вы думаете, кем вы являетесь, к тому, что вы говорите. И к тому, что было вчера, будет сегодня, есть сегодня и будет завтра. Вы счастливы, независимо от того, что происходит вокруг. Вы видите этот мир, принимаете его таким, какой он есть, и вы с ним не боретесь. Вы можете практиковать со своей собственной реальностью, с проникновением в нее, с выходом из нее, принятием объективной или субъективной реальности. Не имеет значения, какая будет у вас техника. Значение имеет лишь одно. Любая практика должна быть наполнена любовью. Любое действие либо бездействие должно быть наполнено любовью, в том числе и противодействие. Сделайте свою жизнь каждый день медитацией либо молитвой. Представьте свое каждое мгновение, каждую минуту, час, день, неделю, месяц или год настоящей практикой. Если вы будете практиковать сами собой, если вы будете постоянно глубоко проникать в себя и очищать изнутри пространство для чего-то светлого, яркого, безупречного, и любимого и дорогого вам, вы очиститесь без помощи любых мастеров. Я допускаю, что вам нужен будет некий толчок, который могут дать лишь мастера, в том числе психологи, психотерапевты, да кто угодно кто мало-мальски разбирается в человеческой сущности Души. Но постепенно вы должны научиться работать над собой сами. Было бы безумием постоянно надеяться на кого-то, не участь жить самому. Пора брать себя в руки, пора научиться жить без помощи других людей. Для счастья вам нужен лишь один человек – это вы. Для счастья вам больше никто не нужен, потому что счастье – это вы. Счастье – это вы с головы до ног, руки, ноги, глаза, бедра, запястья, щиколотки, пальцы, ногти, волосы, взгляд, биение сердца, пульс, ваше дыхание, слово, либо бессловие, тишина и покой, даже ваше бешенство. Любая ваша эмоция – это счастье. Вы не должны отождествлять себя с разными эмоциями, с разным поведением и с разным состоянием, говоря, «Я бываю бешеный, я бываю спокойный, я бываю веселый, я бываю счастливый». Вы должны себе сказать, что вы теперь счастливый, независимо от того, что происходит в вашей или чужой реальности, независимо от исхода дня, от исхода вечера, от исхода жизни. Мы должны принять за основу очень важную вещь. Жизнь — это движение, это течение. Постоянно что-то меняется, а жизнь бурлит. Вы должны принимать день таким, какой он есть. Он приходит, и он уходит, он не возвращается, приходит новый день. Также приходит новая неделя, месяц или год. Не цепляйтесь за дни. Никогда не цепляйтесь за события, не муссируйте в голове, не болейте ими и не вспоминайте их. Открывайте душу свой разум и сердце для принятия новых форм жизни, духовных. Принимайте новые дни, новые эмоции, новые состояния, новые действия или бездействия, новые события, новых людей, новые знакомства и даже новые потери, новые ссоры, новые споры. Все, что угодно приходит к вам, вы должны пропускать сквозь себя. Представьте себе открытыми дверями сквозными комнат с двумя дверями, дверями абсолютно открытыми, в которую заходят люди, ситуации, какие-то вещи, какие-то события и тут же выходят наружу. Вы не задерживаете ничего, вы с улыбкой ознакомливаетесь с тем, что проходит мимо вас, через вас и провожаете спокойным, улыбчивым взглядом. Вы не останавливаетесь, вы не болеете, вы не просите задержаться, не ставите на паузу, не делаете перемотки, вы вообще не манипулируете, вы пропускаете и отпускаете, мгновенно забывая о том, что было мгновение назад и сразу открывая душу и сердце чему-то новому. Это поток. Вы получаете, не присваивая. Вы владеете всем, ничего не называя своим. Вы счастливы, потому что не удерживаете. Вы счастливы, потому что вы не накапливаете. Вы не делаете своим. Вы не говорите мое. Вы не говорите останься. Вы имеете все и сразу, потому что оно когда-то было в вас. Вы самый богатый и счастливый человек на свете, потому что ни к чему не привязаны. У вас нет груза, который необходимо нести или толкать. У вас нет ничего того, что можно отобрать. У вас нет ничего, в чем можно уличить вас в накопительстве либо в воровстве, потому что вам ничего не нужно. Вам нужно лишь быть и жить. Вам нужно лишь чувствовать и удерживать состояние любви, и счастья и покоя. Каждый день как молитва и медитация, вся жизнь как единая нескончаемая практика с собственным мастером внутри, с внутренним психологом, с внутренним йодой, с собственным Богом. Лишь понимание того, что я неделим, мир неделим и день неделим, приходит тотальное счастье за которым вам не придется больше бегать, которая приживется настолько, что вы срастетесь и анатомически, и метафизически настолько, что будете счастливы, даже усыпая и просыпаясь, даже в боли, даже в решении бытовых проблем. Вы растворитесь друг в друге, вы станете единым целым. Теперь исчезнет имя-счастье или тихи счастье-ваше имя. У вас будет новое имя. Счастье.